Вас приветствует магазин Спорт Экстрим Байк. Сегодня будем говорить с вами про специальную обувь для тех, кто любит кататься вот на таких контактных педалях. Перед вами модель обуви для контактных педалей фирмы XLC. Это американский бренд. Данный, данные велотуфли совместимы с системой шипов Shimano SPD. Туфли очень красивые, это мужской вариант. Сделаны они из перфорированной кожи со вставками из нейлоновой сетки для лучшей вентиляции ботинка. Подходят для сезонного катания. Зимой, конечно, в таких туфлях будет прохладно. Пятка усилена жестким супинатором. На внешней стороне есть светоотражающие элементы для безопасности на дороге во время катания. Вы видите, что в комплекте идет набор шипов и всех креплений, необходимых для туфель. У данной модели достаточно жесткая подошва и жесткий пластик, который передает более эффективная передача усилий велосипедиста к шатунам при педалировании. Это достаточно важно, чтобы максимум усилий уходило именно на подъем педали, а не на продавливание ее. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильную обувь для катания на велосипеде. Кататься желательно в специальной обуви. Данные, данные туфли рассчитаны для катания на горных велосипедах.